Доброе утро. Я рад вас всех приветствовать в этом зале. Давайте поаплодируем друг другу. Спасибо, что вы все сюда пришли. Доброй традицией становится проведение этого форума. Мы его проводим на ежегодной основе. Единственное, что мы сделали, это изменили формат мероприятия. Мы решили отказаться от двух дней и попробовать уложиться в один. Нам пришлось достаточно селективно подойти к выбору тем, которые мы сегодня вам расскажем. Соответственно, ваша обратная связь для нас будет полезна для того, чтобы понять, как же нам проводить это мероприятие в будущем. Я решил сделать коротенькую презентацию и рассказать о наших взаимоотношениях с компанией CISCO, что мы делаем, чего мы добились. Как уже было сказано, да, мы стали совершеннолетними. Нашей компании в этом году исполнилось 18 лет. У нас в компании работает 20 сертифицированных специалистов CISCO сертифицированных инженеров. За годы работы мы сдали больше 185 индивидуальных экзаменов. Компания получила 5 20 специализаций. Это специализации в области borderless network, data center архитект, сервис провайдер routing. Мы получили специализацию в enterprise networking и видеотехнологии. Также мы являемся единственной компанией, которая в СНГ получила и имела статус мастер cloud builder. На данном слайде вы видите а, технологию оборудования, программное обеспечение, которое находится в нашем демо-центре. Оно позволяет нам обучаться, а, валидировать решения, которые мы предлагаем нашим заказчикам. Это те технологии, с которыми мы повседневно работаем. А, в прошлом году я рассказывал о том, как мы построили свое собственное публичное облако и опять же использовали для этого технологии оборудования Cisco. Соответственно, наше облако имеет статус Cisco Powered. Cisco уникальная компания. Она лидирует одновременно в 9 технологических направлениях. Ни в одной другой индустрии в мире больше такого нету. И компания в состоянии предложить продукты, которые начинаются от уровня доступа, заканчивая приложениями в дата-центре. Но что мы обнаружили? Мы обнаружили, что зачастую, даже имея лучшие продукты в портфолио, не всегда получается построить решение, которое бы соответствовало нуждам наших заказчиков и закрывало все их потребности. С 2015 года у нас в компании был открыт департамент программных разработок. Мы стали программистами. Работает наш департамент под брендом Навексофт, поэтому все наши проекты имеют все наши продукты имеют приставочку на век об этом я расскажу дальше что мы делаем и чем мы отличаемся от других разработчиков мы себя очень комфортно чувствуем в тех областях где мы являемся экспертом да? наш инженерный потенциал когда наши инженеры выступают консультантами для наших департаментов разработок что мы делаем да? Мы берем продукты, хорошие продукты на рынке и кастомизируем их или создаем новые и улучшаем те решения, которые мы предоставляем. Первый наш продукт, который появился, это на век Wi-Fi, публичный портал, публичного доступа. Многие его уже видели. Если пользуетесь Wi-Fi, то уже точно видели. Как продукт появился? У Циски самые лучшие беспроводные решения. Больше 50% доля рынка, есть куча технологий, которые интегрированы для того, чтобы беспроводная инфраструктура работала еще лучше, дальше, быстрее, в, помехозащищен, в шумных средах. Ну, при всем при том, если мы говорим про операторский бизнес, эта инфраструктура не позволяет предоставлять сервисы. Нет сервисной платформы. Для этого мы и создали наш портал, который изначально решал задачу идентификации, однозначной идентификации абонентов по требованию нашего законодательства. Мы использовали смс и мобильные телефоны. Сейчас этот продукт уже превратился в достаточно зрелый и имеет очень широкий функционал. Мы работаем, мы можем предоставлять сервисы B2B, B2C, мы поддерживаем различные способы аутентификации, финансовые модули, аналитика, очень глубокая интеграция с wireless, LAN контроллерами, с сервисными платформами. Адвертайзинг модуль, да, модуль рекламы. А, таким получился наш первый продукт. Его активно используют ведущие Wi-Fi операторы в республике. А, и в принципе, если вы подключились к Wi-Fi сети на этом форуме, то видели этот продукт. А, следующий продукт, про который я расскажу, называется он NovecScreen, это система видеонаблюдения, наша собственная система видеонаблюдения. Что мы увидели? Да, на рынке есть достаточно много enterprise продуктов, для создания систем видеонаблюдения. Они хорошо выполняют свои функции, подключают камеры, имеют возможность записывать в архив, предоставлять доступ пользователям к этому архиву. Но с чем сталкиваются заказчики? Заказчики сталкиваются с тем, что когда необходимо кастомизировать или что-то сделать по-другому, например, подключить свою дополнительную систему безопасности, интегрироваться, подключить устройства отличные от классических, которые поддерживаются системой, кастомизировать интерфейс, Тут возникают серьезные проблемы. Большинство коробочных производителей, да, то есть когда это работает из коробки, это сделать достаточно сложно. Так появился наш Novex Screen. И первая задача, которую он решал, это построение облачной системы видеонаблюдения. Как раз там были решены все те задачи, о которых я говорил. Там были созданы отдельные интерфейсы, отдельное управление, синхронизация архивов, множественный доступ, разработаны отдельно кастомные приложения для iOS, Android, толстый клиент. В принципе, какие еще задачи мы хорошо решаем этой системой? Это задача централизации. Очень много наших заказчиков имеют большие филиальные системы. В каждом филиале работает изолированная какая-то своя собственная система видеонаблюдения. Зачастую бывает, что в разных филиалах это разные системы. Доступ к ним усложнен, управление ими усложнено провиженить, обслуживать, поддерживать достаточно сложно. Соответственно, что мы делаем? Мы умеем этим централизованно управлять, мы умеем подключать различные типы устройств, мы поддерживаем работу и с видеорегистраторами, и с видеокамерами, и, с работой, и можем работать с существующими системами видеонаблюдения. В принципе, продукт на сегодняшний день, то, что мы видим, востребован. Следующий продукт, называется он на век коннект, это мультимодальный чат-бот, является расширением для Cisco Call Center. Если у вас есть корпоративный веб-сайт, достаточно несколько строк кода для того, чтобы этот чат-бот встроить. Что он позволяет? Он позволяет инициировать непосредственно чат, голосовой вызов, видео вызов, работает в режиме шеринга экрана для совместной навигации. На стороне бэкенда он интегрирован в Cisco колл-центр-агент, это рабочее место агента. Соответственно, вся обработка всех коммуникаций происходит по тем же правилам, по которым работает колл-центр. Те же очереди, те же управления звонками или переписками. Поскольку, опять же, чат-бот, да, то есть мы интегрированы с основными мессенджерами, которые присутствуют на рынке Viber, Telegram, WhatsApp, Skype. Мы имеем те же самые интерактивные меню, которые выполняют, имеют схожий вид, что и IVR для самого колл-центра. Плюс мы умеем отвечать на задаваемые вопросы. У нас есть некая алгоритмистика, которая нам позволяет обучаться, обучаться на базе знаний и автоматизировать многие процессы. Основные преимущества, понятно, да, что работают те же самые агенты по тем же самым правилам. Следующий продукт, про который я расскажу, называется DeepLog. Изначально он создавался как продукт для работы с большими данными. Да, собственно, превратился в платформу для работы с big data, Ныне модное понятие. Работали мы с трафиком на очень больших скоростях. На сегодняшний день производительность, которую мы обеспечиваем на один сервер, до 40 гигабит трафика мы можем принимать на один сервер. Для этого были разработаны кастомные драйвера, выкинули драйвера операционных систем. Напрямую работаем с сетевыми карточками. Но кроме того, что мы этот трафик принимаем, мы его, понятно, можем обработать, положить в базу данных. У нас есть проекты, где размер базы данных, с которыми мы работаем, превышает 1 петабайт. Мы эти данные из этой базы умеем доставать, мы умеем прикручивать аналитику к этой системе, из этих данных что-то извлекать. Система может работать в режиме DPI, блокировать нежелательный контент. Получился достаточно неплохой продукт. Но опять же, Имея свой большой широкий опыт работы с трафиком, логично было появление нашего следующего продукта. Он называется «На век ФВ». Это универсальный фейервол, если его так можно назвать. Что мы сделали? К классическим продуктам CISC, к файрпаурам, мы написали обвязку. Понимая, как работает фейервол, как работает система, мы смогли вынести те функции, которые для средств защиты информации не являются типовыми, но которые создают на них дополнительную нагрузку. Мы знаем, какой трафик отправлять, какой лучше не отправлять, например, на систему IPS. Благодаря этому мы добились увеличения производительности классических продуктов в несколько раз. Ну, соответственно, то, что имеет неплохой экономический эффект. Последний продукт а, называется на век Fiber. Это интеграционная шина. А, когда и где мы ее используем? Несколько проектов уже у нас реализовано, достаточно успешно. У многих наших заказчиков очень разнородная IT-инфраструктура. Много систем, приложений, которые взаимодействуют друг с другом. Для того, чтобы это корректно работало, необходимо произвести интеграцию многие ко многим. И самая большая проблема после того, как эта интеграция сделана, если в одной из систем происходит изменение, нам нужно произвести точно такое же изменение, со всеми системами в тех интерконнектах, которые написаны, с кем она взаимодействует. Вот для того, чтобы уйти от соединений многие ко многим, мы используем нашу интеграционную шину, которая дает нам возможность сделать интеграцию многие к одному. И уже на шине мы контролируем, как ходят данные, как управлять очередями. У нас там есть кэши, буферы, мы там можем снимать аналитику, мы можем контролировать SLA, мы можем производить интерпретацию данных, данные, которые из одной системы идут, могут быть в одном формате, другая система Система этот формат не понимает. Мы ее дадим в том виде, в котором ей необходимо. Соответственно, система очень сильно упрощает обслуживание, поддержку и развитие сложных гетерогенных систем наших клиентов. Это последний продукт, который мы сделали за, в принципе, относительно короткий срок. Если у вас есть вопросы, у нас действует стенд на век софт, можно подойти, задать вопросы. С удовольствием наши коллеги ответят на эти вопросы. Собственно, о чем я рассказал? да? Я рассказал о том, как мы работаем с нашим любимым производителем, на какой уровень сотрудничества мы с ним вышли, то, что мы делаем. Да? Мы берем лучшие продукты на рынке и делаем их еще лучше. Спасибо вам большое за внимание. Успехов!